В этом видео я расскажу, может ли банк как-то помешать проведению процедуры банкротства. Всем привет! Вы на канале компании Должник Прав и с вами Ангурян Александр. Перед тем, как мы начнем, не забудьте подписаться на наш канал, поставить лайк там видео и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Давайте разбираться. Итак, про процедуру банкротства уже многие знают, что это такое, как проходит процедура банкротства, какие есть последствия, ну и в целом вообще, что это такое. Если вдруг с процедурой банкротства вы еще не знакомы, то обязательно эти видео на нашем канале у нас есть целый плейлист про процедуру банкротства есть отзывы клиентов есть мифы про банкротство как проходит процедура и в целом есть наверное уже вообще все что можно сказать про данную процедуру но вот вопрос может ли как-то банк или микрофинансовые организации или коллекторы помешать проведению процедуры банкротства стали задавать все чаще и чаще поэтому решили снять видео на эту тему и давайте подробно разберемся могут ли они это сделать или нет и на каких этапах первый частый вопрос помешает ли проведению процедуры банкротства если банк первым подаст на меня в суд но ну, э, без ну то есть у человека есть просрочки по кредитам э, понимает что рано или поздно банк подаст в суд и вот здесь вопрос если банк опередит и первым подаст в суд то как-то повлияет ли это на проведение процедуры банкротства, и можно ли будет в таком случае проводить процедуру банкротства. Особенно еще было уточнение в вопросе, если человек не отменял судебные приказы, совсем соглашался, не отменял, не подавал возражения на исковые требования в банке, то есть вроде как он был согласен с долгом, и тут человек начинает процедуру банкротства. Не будет ли это в глазах суда выглядеть как-то неправильно? Ты еще сумасшедший? Здесь ответ короткий. Нет, в этом нет совершенно никаких проблем, потому что процедуру банкротства можно начинать на любых этапах. И неважно, был ли только судебный приказ, либо судебный приказ был отменен, и потом было судебное решение, дошло ли уже дело до приставов, высчитывают ли что-то приставы уже, например, из зарплаты. То есть это вообще не имеет никакого значения. Процедуру банкротства можно начинать на любых этих этапах. Если есть несколько кредитов, по которым, например, сейчас разные стадии, по каким-то банк подал суд каким-то нет то это тоже не имеет значения а теперь давайте разберемся, в каких случаях кредиторы действительно могут помешать процедуре банкротства. И тут у многих опять же есть вопрос, а ведь банкам, микрофинансовым организациям не выгодно, чтобы я списывал долги, они же как-то будут бороться за свои права. И это действительно так, но это уже будет проходить непосредственно в самой процедуре банкротства. У кредиторов, естественно, есть право отстаивать свои интересы и в каких-то случаях они это будут делать, а в каких-то нет. И как раз в этом моменте заключается опасность обращение к непрофессионалам по вопросам проведения процедуры банкротства потому что на первом этапе на этапе признания человека банкротом когда человек собирает документы определенные подает заявление в суд и его признают банкротом то в этом нет особой сложности но признание банкротом это еще не списание долгов и вот как раз на моменте когда подключается к работе финансовый управляющий который будет проверять все сделки проверять доход то есть вообще всю информацию по клиенту и на этом же этапе как раз таки могут подключиться кредиторы со своими возражениями и вот на этом этапе как раз могут возникнуть проблемы если подготовка не была проведена детально то есть если не были учтены все нюансы и тогда у кредиторов действительно возможно появится шанс оспорить какие-то моменты в процедуре банкротства и с человеком могут просто не списать долги. В практике, вообще во всей российской практике, такие случаи были и их не сказать, что их много, но они встречаются. Их становится больше как раз таки из-за того, что появляется все больше и больше юристов, которые думают, что это все очень легко, потому что этим многие занимаются и соответственно не вникают в детали. И в связи с отсутствием просто опыта своего делают, проводят дело неграмотно. Поэтому, если вы задумались проводить процедуру банкротства, то я вам очень рекомендую оставить заявку на нашу бесплатную консультацию, потому что у нас очень большой опыт в этих вопросах. Мы занимаемся именно банкротством уже более 5 лет, освободили от долгов больше тысячи клиентов и сталкивались со всевозможными ситуациями. В том числе мы достаточно часто оспаривали возражения, требования кредиторов, которые не предъявляли в момент проведения процедуры банкротства и хотели оспорить тот факт, чтобы с человеком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 Можем помочь вам в решении данного вопроса вся подробная информация и необходимые ссылки будут в описании к этому видео давайте немного подробнее к чему же все-таки могут придраться кредиторы и как они могут помешать Вот с да. ну во первых это сделки если у человека были например проведены какие-то сделки человек перед процедурой банкротства продал машину юристы опять же например либо по своей грамотности либо еще по каким-то причинам не обратили на это внимание и завели человека в процедуру банкротства, то кредиторы вполне могут оспорить эту сделку, развернуть ее, забрать машину у нового владельца и, соответственно, продать машину на торгах. И, возможно, да, с человека потом спишут долги, но, например, машина могла стоить дороже, чем размер долга у человека, и процедура банкротства просто оказалась невыгодной, потому что можно было просто продать машину и загасить долги. А что так можно было, что ли? Также может быть много другого имущества Это, например, вторая квартира, дача, гараж, земельный участок все эти, все эти объекты, они подлежат реализации в процедуре проведения банкротства И к этому нужно относиться очень детально и рассматривать каждый случай индивидуально Следующее, по поводу чего кредиторы могут заявлять свое несогласие Это так называемое преднамеренное банкротство То есть человек только взял долг, например, взял кредит И через месяц пошел банкротиться Опять же юристы, которые занимаются этим вопросом, не обратили на это внимание и подают заявление на банкротство. Да, заявление у человека примут, но потом, в дальнейшем, когда уже финансовый управляющий будет разбираться с ситуацией, то может выясниться, и суд может признать, что банкротство было преднамеренным. То есть человек злоупотреблял своим правом, он просто решил взять деньги и потом их не возвращать. И таких случаев тоже бывает достаточно много. И в целом, это два основных момента, по которым у кредитора бывают претензии. Это либо сделки с имуществом, либо это преднамеренное банкротство в связи с тем, что не видят здесь злой умысел и человек намеренно хотел завладеть деньгами банка, не собираясь расплачиваться по кредитам. Если в деле о банкротстве юристы разобрались со всеми нюансами и провели детальный анализ по человеку и понимают в принципе грамотный юрист как например мы со своей стороны мы сразу на этапе анализа можем сказать будут какие-то проблемы или не будет никаких проблем и когда мы подаем заявление на банкротство мы готовы к тому что кредиторы будут возможно заявлять какие-то свои требования какое-то свое несогласие и единственное чем это грозит это срок то что срок проведения Процедуры банкротства немного увеличивается, потому что это не рассматривается в один день, всегда всегда в итоге итоговое заседание оно переносится. И, как правило, если оно переносится, то это на месяц или на два и, соответственно, просто затягивается срок. Но на это мы никак повлиять не можем, потому что, как ты сказал, у кредиторов действительно есть право заявлять свое несогласие. Но наша задача отстоять права клиента и доказать, что не было никакого, например, преднамеренного банкротства, и человек действительно оказался в сложной финансовой ситуации и просто не может может рассчитываться по долгам поэтому если делать все грамотно то в принципе бояться нечего давайте подведем итог могут ли кредиторы как-то помешать проведению процедуры банкротства и ответом будет да могут но только в том случае если в деле были допущены какие-то ошибки если же было сделано все грамотно то бояться претензий и возражений со стороны кредиторов в принципе не стоит напоминаю что если вы оказались в сложной финансовой ситуации то вы всегда можете обратиться в нашу компанию за бесплатной консультации неважно на каком этапе Находится ваша проблема с долгами. Вы, может быть, только перестали платить кредит, или у вас уже длительные просрочки. В любом случае есть варианты решения. Для того, чтобы получить консультацию, переходите по ссылке в описании, оставляйте заявку на бесплатную консультацию и наши юристы с вами свяжутся, чтобы детально разобрать ваш вопрос. А также не забывайте писать свои вопросы в комментариях и делиться своими ситуациями, как вы решаете проблемы с долгами. Ну а с вами был Онгулян Александр и компания Должник Прав. Не забывайте подписаться на. Наши канал поставить лайк тому видео и нажать на колокольчик чтобы не пропустить новые выпуски